здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию гороскоп на вторую и третью декады апреля для тельца как солнечного так и по асценденту у кого луна в тельце это видео может быть полезным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 что принесет много приятных впечатлений 2 3 декады апреля хороший период для активного взаимодействия с партнером любовные связи могут способствовать карьерному росту и финансовому благополучию 14 апреля в 21 22 по киевскому времени венера ваш управитель войдет в ваш знак в телец в статус своего управления вы становитесь очень притекательными для других людей однако не просто определить, какие симпатии окажутся искренними, а какие основаны на материальном интересе. Завязываются новые знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на материальном интересе. Но это может быть полезно и выгодно обеим сторонам. Если во второй половине апреля страсть не исчезнет, то отношения могут оказаться долгосрочными и, вполне возможно, перейдут на другой уровень, более душевный. Поэтому не торопитесь делать выводы, ситуация станет понятна к концу апреля. Венера будет двигаться по знаку Тельца, по вашему символическому первому дому до 9 мая. После бурной первой половины апреля, когда ваш управитель находился в статусе своего изгнания в Овне, уже с 15 апреля в вашу жизнь войдет гармония, любовь, материальное благополучие. С 19 апреля положительный потенциал усилится многократно. В 13.29 по киевскому времени Меркурий войдет в знак Тельца и будет здесь до 4 мая. А также Солнце в 23.34 войдет в ваш символический первый дом в знак Тельца и будет здесь до 21 мая. Третья декада апреля богата на счастливые события. Вы можете рассчитывать на продолжительные чувства и долгосрочные отношения. Усилив, усиливается ваша физическая привлекательность. Вы притягиваете внимание представителей противоположного пола. И появляется прекрасная возможность у одиноких представителей знака Тельца наладить свою личную жизнь. И появляется возможность добиться расположения давно желанного партнера. Не бойтесь проявлять инициативу. Используйте положительный потенциал 2-3 декады апреля максимально. При правильном использовании предоставляемых вашим шансам к концу апреля, апреля, вы сможете воплотить в реальность свои самые смелые романтические желания. Ваши потребности замыслы в это время соответствуют возможностям, что, естественно, сказывается положительно на настроении. Обстоятельства третьей декады апреля потребуют от вас интеллектуальной и физической активности. Все вопросы, связанные с документами, важными бумагами, разрешениями, удается благополучно довести до нужного результата. Наметьте на этот период максимум дел, и вы обязательно будете довольны развитием событий и то, к чему приведут ваши старания. Вторая половина апреля – прекрасное время для демонстрации своих творческих работ. Вам удается привлечь внимание желанных людей и получить новые перспективы. Усиливается умственная активность, сообразительность, предприимчивость. Легко вступаете в контакт или начинаете первыми разговор, который так или иначе сводится к вам же, к вашим делам и проблемам. При этом находятся люди, готовые помочь, дать дельный совет. Вторая половина апреля – один из лучших периодов для вас в течение всего года. Смело заявляйте о себе, выходите в центр, озвучивайте свои желания. Вам многое удастся сделать в это время. Вы добьетесь желанных результатов реализации некоторых своих целей. Хорошее время для поездок, обучения, серьезных разговоров как с родными, так и с вашим руководством. Если вам давно хочется что-то изменить в своей жизни, во второй половине апреля вы сможете это сделать с максимальной выгодой и пользой для себя и минимальными потерями при этом продемонстрируйте другим свои знания это приведет к новым знакомствам и контактам повышается ваша рассудительность и практичность вы умудряетесь любую ситуацию оборачивать в свою пользу очень благоприятный период для литературной лекторской или преподавательской деятельности хорошо заявлять о себе искать нужную информацию или предоставлять ее 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак рака в ваш символический третий дом. С одной стороны, способствует усилению общения и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Также повышается психическая сила, но с другой стороны, появляется эмоциональность и раздражительность. Марс имеет статус падения в знаке рака. Огненная планета, водная стихия и Рака – это тот еще подарок. На первый план выступают поездки, командировки, и все это сопровождается эмоциями. Они могут быть как и положительные, так и отрицательные, мешающие вашей работе. Но главное все делать последовательно и не торопясь. Поспешные действия могут привести к несчастным случаям, в особенности к ожогам, порезам, ДТП. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе в вашем символическом седьмом доме. Ощущать вы его начнете раньше дня на 2-3. Для карьеры, финансовых вопросов это хорошие дни. Но что касается личных взаимоотношений, здесь все воспринимается очень остро. Появляется ревность, подозрительность. В этот период вы становитесь более чувствительными к тому, как к вам относятся и что о вас говорят люди. При этом случайная встреча может иметь далеко идущие последствия. Если вы в паре, то существующие отношения могут показаться пресными, исчерпавшими себя. Для одиноких тельцов это время романтических встреч. Многие могут встретить свою будущую вторую половинку или будущего делового партнера. В любом случае новый человек западет глубоко в подсознание и окажет свое, пусть и не всегда видимое влияние на формирование ваших желаний. В это время партнеры, живущие в свободном браке, могут принять решение узаконить свои отношения. Если это случилось, то не стоит откладывать. Как можно быстрее подавайте заявление. То же самое касается и разводов. Если отношения на грани, то с большой долей вероятности в третьей декаде апреля они закончатся. Друзья, кого интересует детальный астрологический прогноз – касающиеся именно вас, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Не, забудь, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Поделитесь этим видео. Ставьте лайки, комментарии. Они мне очень нужны для поддержки моего YouTube-канала. До новых встреч. До свидания.